Взрыв Давай, закидываем так в сторону Давай, давай, закид, закид. Вы. давай. Ещё, закидываем Вы Всё раз Давай а Сейчас bu dahaki dostlaşımız lazım я даже могу теперь держать а что Я смотрю за Конечно нет. А он ну сейчас высоко, хорошо. Я сейчас. Right. Yeah, sure. sure. mm -hmm. с двухсотых That's a terrible. Всем ютуберам привет, значит маленькими нашими усилиями и поставили полностью стропильную систему, все стропила уже стоят, поставил я сам и своим сыном Богданом, приходили к нам хваленные специалисты, я объяснил ситуацию как мне надо поставить стропила, но думаю что сам не смогу, я вообще думал не смогу сам. Ну, они подумали-подумали и подумали, говорят, ну, во-первых, нет по центру несущей стены или хотя бы, чтобы был потолок, и потом они сделают. Я им объясняю, что крыша и будет являться потолком, то есть вот эти вот три грани, это и есть потолок. Они мне сказали, не выдумывай, не придумывай, фигней не занимайся. Это нереально. Ну, а в итоге вышло реально. Немного помозговал, Прикинул, что к чему, как облегчить именно вытягивание самой этой стропильной пары, рамы, фермы наверх. Пробовали и так, и так, и так. Потом ночь полежал, подумал и попробовали, да, получилось. Как я ставил, каким образом видео у вас есть, посмотрели. Теперь надо делать обрешетку, оббивать шалевкой все и Шалевку я уже заказал. Понедельник-вторник будет. И будем обивать шалевку. Потом я скажу по ценовой политике, что у меня выйдет шалевка. И, значит, шалевку заказал и брус 100 на 100 миллиметров. Зачем вот эти вот слабые места? Вся нагрузка сейчас идет, но при нагрузке снега, вот на этот узел. И здесь у меня по всей длине будет и брус. 100 на 100 миллиметров, я сюда заказал 16 метров бруса, ну 17 с запасами сюда и потом буду смотрю, ну уже посмотрю, может где-то поставлю какую-то опору, может быть, ну уже вот даже стропила там кое-как между собой схвачены на временные рейки и я вам скажу, я прыгал на одной раме, такая дебелая, ну, посмотрим, как будет дальше. То есть можно делать обрешетку, можно делать, у меня есть металл на стены, утеплитель на стены, металл вовнутрь, металл наружу. На крышу металл будем заказывать. Вот так. Кому что непонятно, пишите, спрашивайте. Буду отвечать. Продолжение тонкостей и нюансов следующем выпуске, потому что еле-еле ноги волочу, подустал малеха. Все, всем пока!